Доброе утро, Фурлай. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как вы пришли к терапии как вы попали в Лурье Клиник? Ну, я с процедуры Эрби знакома 8 лет, может, и больше. И в год получала один или два раза. Этого мне не хватало для тонуса, для работы. Я себя чувствовала отлично. И поэтому всегда, когда я чувствую, что мне надо перезагрузиться, зарядиться. Я обязательно прихожу. А вы можете припомнить свой первый опыт? Как это у вас было? Почему это случилось? Ну, почему, собственно, вы решили обратиться и получить терапию? Но мои друзья, близкие, вот они получали эту процедуру, когда мне было плохо. Это было давно, я даже не помню. Я не помню ощущения. И вот они мне предложили пройти курс. И после того я вообще забыла, что такое вообще, там, упадок сил, нежелание работать. То есть вы оценили достоинство этой процедуры? Да, я, я люблю эту процедуру, как будто открываются глаза на мир. Я так понимаю, ваша жизнь насыщена событиями, вы вынуждены работать... Ну, буквально чуть ли не круглыми сутками и поэтому в какой-то момент ваши силы, ваш резерв он заканчивается. А вы приходите сюда за тем, чтобы, как вы сказали, перезагрузиться, правильно? Да. А как бы вы могли описать эффект от терапии? Вот что это? Знаете, вы утром просыпаетесь и у вас есть бывает такое нежелание идти на работу, заниматься спортом или вообще воспринимать мир, ну, тусклое, да, вот бывает, утром такое состояние, а после процедуры РБ ты уже ночью планируешь что ты будешь делать. Утром встаешь, ты выспалась, тебе охота заниматься спортом, тебе охота улыбаться, у тебя хороший аппетит. И в целом мозг работает динамично. Я думаю, что каждый человек должен попробовать эту терапию, чтобы понять. На словах, конечно, все красиво звучит, но эффект, конечно же, шикарный. Хорошо. А кому бы в первую очередь, вот, безотлагательно, вы бы могли порекомендовать но, эту терапию? Я думаю, айтишникам, офисным работникам, ну, вообще, в целом, всем. Даже детям я советую, чтобы они... Уже в раннем детстве себя обезопасили, защитили. Тем более сейчас очень много всяких разных вирусов. И эта процедура не только восстанавливает и дает огромную защиту. У меня лето было насыщенное, прошлое лето. После чего я заработала аллергию, стресс, конечно, соответственно. И в первую очередь, что я хотела сделать с собой, это получить полный курс процедуры РБ. И на прошлой неделе мы получили первый сеанс, вот сегодня получила вторую порцию. Я себя чувствую отлично даже после первого, я не знаю, что будет после четвертого. Я думаю, меня перезагрузят, наполнят на плодотворную хорошую работу. Хорошо. Спасибо вам большое за отзыв и всего доброго. Спасибо.